Дорогие друзья, приветствую вас! С вами канал 3D Craft и в этом видео мы рассмотрим, как разобрать, почистить и собрать экструдер с учетом всех нюансов. Все работы будем проводить на примере 3D принтера Magnum. Но перед тем, как разбирать экструдер, рекомендуется иметь под рукой запасные части, а именно термобарьер, сопла и термистр. Это минимальный набор тех элементов, которые можно легко повредить. Ссылки на них в описании. Купив их, вы поддержите канал кэшбэком. Также стоит отметить, что если вы разбираете экструдер в первый раз, рекомендуется сначала просмотреть видео полностью, а затем дотошно проанализировать каждый свой шаг в будущем перед тем, как что-либо предпринимать. Подготовьте все необходимые инструменты, узнайте, как точно называется ваш экструдер, какой модели стоит термистр, какой мощности стоит нагревательный элемент, где их можно оперативно приобрести в случае непредвиденных обстоятельств. Также лучше выделить себе пустое окно в пару дней без печати. Все эти действия необходимы, чтобы у вас не возникла ситуации с разобранным или выведенным из строя экструдером, а завтра вам вставить новую печать. Итак, начнем. В первую очередь нужно разогреть экструдер до рабочей температуры. Температура должна соответствовать тому пластику, которым в последний раз производилась печать. Нагреть экструдер можно с помощью команды как через дисплей, так и подключив принтер к компьютеру. Разогрев экструдер, достаем из системы подачи пластик. После чего снимаем стопорную клипсу с фитинга на экструдере. И нажав на фитинг, достаем тефлоновую трубку. Здесь может возникнуть ситуация, что трубку заклинит и не получится достать из экструдера. Причина здесь заключается в том, что трубка удерживается с помощью гарпунообразных металлических зубьев которые во время работы принтера медленно вгрызаются в саму трубку. Это связано с тем, что во время подачи пластика в трубке появляется давление, и трубка стремится высвободиться. Но при этом она удерживается за счет фитинга. Затем происходит ретракт пластика, который снимает давление в трубке. Затем снова происходит подача пластика, которая опять увеличивает давление в системе. И этот цикл повторяется многократно. Это создает незаметные возвратно-поступательные движения трубки в зоне фитинга, из-за чего фитинг и вгрызается в нее, и на самой трубке появляются следы, специфический кругообразный надрез. Это является неотъемлемым минусом любой системы, в которой есть фитинги. Чтобы после сборки экструдера не было люфта в районе прогрызенной области, следует немного подрезать трубку, чтобы место контакта с фитингом приходилось на свежую область. Подрезать трубку нужно острым лезвием, не рекомендуется подрезать трубку ножницами, так как они работают на смяти материала и торец получится деформированным, а срез должен быть ровным. После многократной переборки экструдера, трубка может стать слишком короткой и ее необходимо будет заменить, поэтому ссылка на трубку находится в описании. Так вот, если тефлоновая трубка не достается, можно выкрутить фитинг и достать ее вместе с фитингом. Но это оставит на ней спиралевидные надрезы. Также возможен второй способ. Так как фитинг блокирует движение только в одном направлении, можно дойти до пункта, когда нужно выкручивать сопла, и после продеть всю трубку со стороны, где стояла сопла. Не забыв при этом отсоединить трубку со стороны системы подачи пластика. Итак, на данный момент мы достали трубку. После этого... Если у вас на экструдере нет силиконового носка, или еще он называется силиконовый чехол, то можно выкручивать сопла. На него, кстати, ссылка в описании. Для этого одной рукой нужно удерживать алюминиевый блок. Для экструдера V6 вулкана удобно использовать ключ на 13, и с помощью накидного ключа или головки на 7 нужно выкрутить сопла. Выкручивать нужно осторожно, так как экструдер нагрет. Если же у вас стоит силиконовый чехол, то выкрутить сопло сейчас не получится. В любом случае на этом этапе, с выкрученным соплом или нет, следует снимать экструдер. Единственное, перед этим нужно уменьшить температуру экструдера до комнатной. Также перед тем, как снять экструдер, нужно убедиться в том, чтобы все возможные провода с разъемами были отсоединены. Например, в нашем случае снимается разъем с концевика. Далее снимаем весь узел вместе с экструдером и достаем сам экструдер. После чего у нас появится возможность снять силиконовый чехол, что мы и делаем. После того, как он будет снят, нужно опять разогреть экструдер и выкрутить сопло. Пока экструдер разогрет, все действия необходимо производить аккуратно, чтобы не обжечься. После чего опять уменьшаем температуру экструдера до комнатной. Теперь наступает момент осмотра всех составляющих экструдера. Если вы где-либо увидите налипший пластик, его необходимо убрать. Также следует убедиться, чтобы внутри термобарьера не было пластика. Пробка из пластика в термобарьере появляется преимущественно из-за того, что тефлоновая трубка вгрызается в фитинг, немного отходит от торца сопла, и между соплом и трубкой медленно появляется зазор, который заполняется пластиком. Чем больше трубка вгрызается в фитинг, тем больше она отдаляется от торца сопла, и тем больше становится этот зазор. Образующаяся на этом месте пробка из пластика как раз и является одним из факторов, затрудняющим продвижение филамента через экструдер. После того, как будет удален весь пластик внутри термобарьера, удаляем пластик с наружной резьбы с помощью плашки М6. Разобравшись с термобарьером, теперь нужно убедиться, чтобы на внутренней резьбе алюминиевого блока и внешней резьбе сопла не было налипшего пластика. Если видны загрязнения, можно почистить внутреннюю резьбу с помощью метчика М6, а внешнюю, как и в случае с термобарьером, с помощью плашки М6. Ссылки на метчики и плашки находятся в описании. Кстати, насчет последних. Это актуально для экструдера Е3ДВ6 и Е3ДВ6 Вулкану. Если у вас стоит другой экструдер, Тогда ознакомьтесь с ним самостоятельно и определите, какая резьба в нем есть и какие инструменты вам будут необходимы. Во время работы с алюминиевым блоком нужно быть крайне аккуратным с проводами, идущими к термистору. Как сам термистр, так и провода очень легко повредить если все же термистор или его провода будут повреждены он не сможет считывать температуру экструдера в таком случае на дисплее отобразится ошибка температуры ошибка отображается как на дисплее так и при подключении принтера к компьютеру теперь перейдем к соплу Сопло можно как заменить на новое так и почистить старое при замене на новое следует убедиться что внутри сопла нет никаких включений также можно проверить с помощью сверла, соответствует ли диаметр отверстия, заявленному производителем. Ссылка на тонкие сверла в описании к видео. При чистке же старого, необходимо удалить пластик с резьбы, с торца и внутри сопла. После, нужно убедиться, что отверстие видно насквозь. Если не удалить оставшийся пластик внутри сопла, а там будут какие-либо включения, например крупнее самого диаметра сопла, то и после сборки экструдера пластик не сможет выдавливаться, и вся работа будет сделана напрасно. Кстати, попадание инородных включений в экструдер – это одна из причин того, что экструдер забивается. Теперь наступает ответственный момент затяжки резьбы. Далее вкручиваем сопло в алюминиевый блок до упора, после чего, внимание, на треть оборота выкручиваем сопла. Теперь вкручиваем с обратной стороны термобарьер до упора. После чего нужно законтрогаить между собой сопла и термобарьер, чтобы препятствовать вытеканию пластика из-под резьбы. Именно для этого нужно было выкрутить сопла на треть оборота. Силу затяжки, если есть возможность, лучше узнать у производителя вашего экструдера. Но здесь хочется отметить общее: если перестараться с усилием, то можно сорвать как резьбу в алюминиевом блоке, так и обломать сопло. А если не дотянуть, то пластик может просочиться из-под резьбы, так как останется зазор между термобарьером и соплом. Из-за этого опять придется разбирать экструдер и чистить все, куда попал пластик. Теперь накручиваем алюминиевый радиатор на термобарьер. Далее следует, с одной стороны взявшись ключом на 13 за алюминиевый блок, а с другой ключом на 10 за фитинг, внимание, с легким усилием подтянуть резьбу фитинга и алюминиевого радиатора Усилие здесь нельзя прикладывать большое, так как можно легко повредить термобарьер в его тонкостенной зоне После того, как экструдер затянут, надеваем силиконовый чехол, если он имеется, и устанавливаем экструдер на свое место Теперь необходимо закрепить шлейф проводов в первоначальном состоянии и убедиться, что спайка проводов находится не в зоне изгиба. Из-за того, что шлейф при печати активно изгибается, в области изгиба недопустимо нахождение места спайки, так как в противном случае это неизбежно приведет к облому места спайки. Также не забываем вставить тефлоновую трубку со стороны системы подачи пластика, если она оттуда вами доставалась. Подключаем все ранее отключенные разъемы. В нашем случае это разъем концевика. Следующим шагом вставляем тефлоновую трубку. Она должна быть вставлена плотно и до упора. Если трубка не вставлена плотно, то пустое место быстро заполнится расплавленным пластиком, что в свою очередь будет препятствовать продвижению филамента в экструдере. Далее ставим на место стопорную клипсу. В итоге экструдер собран и установлен. После этого также рекомендуется произвести калибровку стола. Перед тем, как завершить, хочется еще раз проговорить главные нюансы. Первое. После сборки-разборки и узел должен быть чистым и без каких-либо включений пластика. Второе. Не забыть законтрагайд между собой сопла и термобарьер. Третье. Можно немного подрезать тефлоновую трубку, чтобы место контакта с фитингом было свежим. Четвертое. Все работы выполнять крайне аккуратно и с пониманием того, что вы делаете. Пятое. Спланируйте в голове все, что нужно сделать, чтобы у вас было четкое осознание последовательности всех действий. Шестое. Подумайте, какие запасные части вам необходимо докупить на всякий случай. Седьмое. Подготовьте инструмент, который вам понадобится в ходе работы. Восьмое. Запланируйте чистку экструдера так, чтобы накануне у вас не было необходимости ставить принтер на печать. Спасибо за внимание! С вами был канал 3D Craft. Если вам нужна помощь, пишите, и мы постараемся вам помочь. Надеюсь, материал для вас был полезным. Желаю вам удачной печати. Увидимся в следующем видео.